Ведь именно эта планета отвечает за поездки, коммуникацию, документы. В период с 4 по 16 число Меркурий будет находиться в вашем секторе партнерства, брака и взаимоотношений с другими людьми. Поэтому в этот период могут решаться важные вопросы, связанные с вышеперечисленными темами. Это может быть период важных разговоров, когда то что очень давно назревало то что очень давно требовало обсуждения придется все-таки вынести и к этой теме вернуться так как в этот период Меркурий в ходе своего ретроградного движения будет возвращаться в ваш сектор партнерства брака и коммуникации с другими людьми поэтому, Данные вопросы могут быть очень актуальными и неизбежными. С 1 по 3 число Венера будет в напряженном аспекте к Сатурну. И этот период может, этот период может оказаться достаточно напряженным в плане работы, когда будет большой наплыв клиентов, работы, будет мало времени на то, чтобы отдохнуть. И также этот аспект может давать подавленное настроение, когда просто нет ощущения радости и легкости, а все делается очень тяжело, сложно и без вдохновения. 5 числа Венера, планета красоты, любви, гармонии и, конечно же, финансов, переходит в знак Телец по 3 апреля. И это будет период очень активный для вас в плане карьерного продвижения. Это может быть очень эффективный период в плане заработка, так как Венера будет находиться в вашем десятом секторе, который отвечает за наши самые высокие цели, достижения. Это хорошее время для того, чтобы ставить новые цели и идти на пути к их реализации. Это хороший период для того, чтобы в плане взаимоотношений расставить точки над и. И для многих это может быть периодом важных решений в плане взаимоотношений с близкими друзьями, либо даже с партнерами по браку. 8-9 число ⁇ очень интересные дни. В этот период Солнце будет в соединении с Нептуном, а Венера в соединении с Ураном. Это может дать вам неожиданные повороты судьбы. А также, в первую очередь, это дни очень эмоциональные. Когда Солнце находится в соединении с Нептуном, это, в принципе, период ярких эмоций, яркого восприятия. И это время, когда люди впечатлительны. Поэтому действительно в эти дни может происходить что-то, что тронет вас до глубины Души. Какая-то спонтанная, неожиданная ситуация, но, конечно же, это все со знаком плюс. То есть аспекты благоприятные, соответственно, должны происходить события, которые вас порадуют и которые вас будут удивлять с приятной стороны. 9 числа будет полнолуние в Деве, в вашем втором доме. Этот дом отвечает за финансы, за покупки, продажи. Полнолуние ⁇ это кульминация, результат получение результатов в каком-то деле. Соответственно, данная полнолуние может сделать акцент на покупке или продаже чего-то, на сфере ваших личных интересов. Это может быть, например, период, когда вы перестанете выплачивать какую-то сумму денег ежемесячно или наоборот у вас появится новая статья расходов. В целом это очень благоприятный период для того, чтобы резюмировать какой-то момент связанный с вашим доходом и финансами это хороший период чтобы подводить итоги по определенным тратам которые произошли в вашей жизни не так давно С 11 по 14 число очень интенсивный в плане работы обязанностей а также стоит обращать внимание на свое здоровье в эти дни Солнце будет в благоприятном аспекте к Плутону и Юпитеру, а Марс будет в хорошем аспекте к Нептуну. С одной стороны, будет много задач, которые вам нужно будет выполнить, с другой стороны, будет сложно собраться, сконцентрироваться. Может быть невнимательность в это время. И эта невнимательность может быть, например, из-за недосыпа. Поэтому вам очень важно в этот период времени контролировать свой режим дня, а также режим питания. 20 числа Солнце переходит в знак Овен, в Ваш девятый дом. И до этого Солнце было в Вашем восьмом доме, что само собой могло создавать такой эффект напряжения, натянутой струны, когда Вы собирали волю в кулак для того, чтобы решить какой-то вопрос, проявляли смелость. И, соответственно, с эмоциональной точки зрения конец месяца будет э, проще. Он будет активнее, он будет продуктивнее, и в то же время какой-то эмоциональный накал э, будет спадать. Начиная с 20 числа и до конца месяца Марс, планета активности, будет проходить соединение с очень серьезными важными планетами, с Плутоном, Юпитером, Сатурном. Поэтому действительно конец месяца делает... Огромный акцент на теме работы, вашего здоровья, выполнения обязанностей. Это период, когда вы будете делать то, что вы должны делать. И, скорее всего, это будет период заранее спланированный. И вы будете точно знать, что вы должны сделать и в каком объеме. В целом, это период, когда действительно стоит много работать. Это будет давать плоды, будет давать результат. Лучше в этот период не бездействовать. Найдите себе занятия и увидите, что это обязательно даст хороший результат. 21-22 число — это дни удачных покупок, эффективной коммуникации, а также могут решаться в принципе важные вопросы, связанные с финансами и семейным бюджетом. В этот период Меркурий будет в благоприятном аспекте к лунным узлам, и к Урану может наблюдаться спонтанность в принятии определенных решений, а также будьте внимательны на дороге, особенно если вы водитель. 22 числа Сатурн, медленная планета, меняет знак, переходит в знак Водолей, ваш седьмой дом. И это обязательно даст вам возможность почувствовать, как меняется энергия воздействия планет. Вы почувствуете это тем, что будет меняться акцент в вашей жизни. Ранее что-то было для вас очень важным, и вы тратили на это очень много энергии. И сейчас тематика будет меняться. А какие именно перемены произойдут, я расскажу в отдельном видео. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал и ожидайте новинки. 23 числа Венера будет делать секстиль к Нептуну, и это может дать... Решение финансовых вопросов, но скорее это может вылиться опять а, такие в покупки а, в плане подарка кому-то. Это может быть финансовая помощь человеку, который вам не безразличен. А, в этот период деньги тесно связаны с эмоциями. И любые решения, которые вы будете принимать касательно ваших финансов, будут переплетаться с вашими эмоциями. Поэтому учитывайте этот момент для того, чтобы потом не пожалеть об определенных ваших расходах. 24 числа будет новолуние в овне в вашем девятом доме. Это новолуние может дать вам новый взгляд на вещи, на взаимоотношения с какими-то людьми. Это период, когда вы готовы пересмотреть то, на что ранее смотрели определенным образом и были в этом уверены. Также это период, когда вы готовы открывать для себя что-то новое, и в целом вы готовы рассматривать вариант поездки куда-то, либо вам нужно будет решать какие-то бумажные вопросы. Только учтите, что 26 числа Солнце будет в соединении с Лилит в вашем девятом доме. И вот этот день как раз не совсем благоприятный для решения бумажных вопросов, а также для планирования дальних поездок. 28-29 число – очень удачные дни в плане работы, карьерного продвижения, а также в плане взаимодействия с государственными органами и структурами. Это очень удачный период также в финансовом плане, могут быть важные решения в вашу пользу. 30 числа планета активности Марс переходит в Водолей, ваш седьмой дом, по 15 мая. И в начале своего пути Марс будет проходить соединение с Сатурном. И это очень важный момент ответственности перед другими людьми или перед конкретным человеком. Это период активного взаимодействия с людьми. Вы можете, например, начинать какое-то новое дело с вашим партнером по браку, либо же это будет касаться делового сотрудничества с каким-то человеком. В любом случае вы должны учитывать, что ваше взаимодействие будет эффективнее, и ваш результат работы будет выше, если вы будете выполнять эту работу совместно с кем-то. И в целом это даже поможет вам снять градус напряжения во взаимоотношениях, так как Марс — это планета войны и конкуренции. И для того, чтобы не ощущать негативные стороны воздействия данной планеты, лучше активно сотрудничать с кем-то. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Будем с вами на связи. Пока-пока!